Привет! Если вам нужно массово получить имейлы, номера телефонов и ссылки на социальные сети со страниц сайтов, с этим отлично справится NetPickChain. Если у вас уже есть список сайтов или страниц, с которых нужно собрать контактные данные, добавьте их в программу, включите параметры сбора контактов на боковой панели и запускайте анализ. Программа сразу же начнет собирать выбранные параметры, а вы сможете следить за результатами в таблице. Советую дополнительно включить параметры кода ответа сервера и конечного URL Redirect. Если сайт переехал на другой протокол или как-либо изменило расположение документа, вы сразу соберете список страниц, которые нужно заменить. Если у вас нет готового списка сайтов для сбора контактов, но вы знаете их тематику, например, если вы блоги о кулинарии, чтобы получить ссылки на свой сайт кухонных приборов, можно собрать множество таких ресурсов из выдачи поисковиков. Давайте для примера рассмотрим именно такой случай, используя парсер поисковых систем в Netpeak Checker. Добавьте необходимые запросы в него, задайте предпочтение в настройках, например, можете собирать сайты определенного региона или языка, или использовать поисковые операторы, чтобы максимально уточнить поисковой системе что вам нужно. Затем нажмите на кнопку старт, чтобы запустить парсинг. А когда программа закончит сбор результатов выдачи, переносим все полученные хосты или страницы в основную таблицу, чтобы получить с них контактные данные по схеме, которую я описал выше. После окончания анализа вы можете отфильтровать контактные данные в таблице, как вам требуется. Например, выделить только те сайты, где был найден хотя бы один имейл или один номер телефона.